Добрый день мои друзья, сегодня мы народимся в Биаридсе, около православного Рама, и мы народимся в Ру -де Руси. Вы знаете, что Биаридс это тоже Биарис Град, что есть очень много русских. Разные, но у нас есть самые хорошие русские, это те, которые борются против uh, Путина. Они здесь... Биарис и сейчас будем сообщать с ними я переверну я переверну видео Та я иду туда Та я иду туда и э, сейчас э, наш друг Вячеслав Киривоносенко он стоит с плакатом э, Руи-де-Руси именно э, Руи-де-Руси потому что мы озабочены судьбой суд русских которые ост, остались там в России и uh, Вячеслав uh, Кривоносенко он здесь, он приехал остыть плакатом uh, свободу Михаилу Savostину uh, uh, Михаил Савостину он был задержан по фабрикованному фабрикованному делу, uh, это обычно это обычно, это провокация ФСБ, провокация Центра Э. они там, они сунули ему какие-то наркотики и сейчас возражают уголовное дело. Alors, мы привык, потому что это наркотики, это патроны, это картины, это картины чтобы опорочить людей, а потом для того, чтобы сажать оппозиционеров. Вячеслав, я тебе даю микро. Здравствуйте и все. Расскажи нам, Вячеслав, почему ты здесь в Ярице? Какими судьбами ну, У меня примерно такая же история. У меня после событий 5 ноября, также связанные с 5 ноябрем более так точно правильно 3 ноября ко мне пришли с обыском с автоматами как по ну как положено бронежилеты щиты отдел по, по экстремизму также искали у меня наркотики оружие ну понятно и они знали что у меня этого нет в итоге меня доставили в отдел где более трех часов допрашивали и ну, всякими способами пытались напугать. Ну, я не испугался, не испуглил, их я парень. А, после они мне решили провести на, на экспертизу на наркотики. Ну, я прекрасно понимал, что они сфабрикуют. Это у сотрудников полиции ФСБ еще осталось с 90-х бандитских годов. Они постоянно подбрасывали наркотики и оружие. Но ну, это, это норма. Я понимал, что они меня сфабрикуют, придут на квартиру, где я прописан, потому что у меня забрали с квартиры матери с больной ногой переломанной, я даже вставать не мог, не имел права, врач сказал мне даже. Я понимал то, что они меня сфабрикуют и найдется у меня в квартире, ну не знаю, может там килограмм два, ну, сколько им не жалко, только наркотиков подбросил. Это типичная ситуация, когда любого политического деятеля, кто борется против путинского режима, ему, чтобы чтоб его посадить, просто подбрасывают наркотики или оружие. И все, и человек садится не как политический, а как обыкновенный уголовник. И после этого никакого разбирательства не будет, потому что человек идет как уголовник. Ну и, и поэтому, когда меня выпустили после суток, наложенных мне арестом, я понял то, что мне надо бежать, меня здесь посадили. После этого я оказался во Франции. Ну, оказывается, что это кося, это обычное дело. Это стандартное дело. Посмотрите, у нас в стране сейчас вот, сидит продавцов наркотиков больше, чем наркоманов. Это э, типичная система, когда надо человека посадить, это подбрасывают наркотики. И все. Человек садится э, и из тюрьмы пытается себя вытащить. Но это вы представляете, когда борешься против системы, это еще сколько нужно нам надо денег на взятки, чтобы тебя отпустили. Но если ты политический, здесь уже взятками даже не, не решишь эту проблему. Это уже все, сидеть. И долго сидеть. Но, э, это, это... Это люди, ФСБ, Сентри, э, полицейские, это преступники, которые совершают преступление, чтобы э, поручить и сажать честных людей. Alors, э, сочи ты знаешь э, такого человека, это майор, э, майор стародуб. Это э, легендарная личность в городе Сочи, который на всех митингах. Э, Люди, которые участвовали на всех митингах, он участвовал при их задержании. Более которые известные люди, он лично присутствовал на обысках и допросах. Так там еще присутствуют несколько сотрудников полиции, которые ну, подчиняются, подчиняются ему, которые фабрикуют незаконные административные дела, чтобы наложить штраф. Ну и, и после уже... После того, как обычно, когда накладывают штраф, возбуждается уголовное дело. И многие люди после административного ареста до 15 суток, который приходит, мне не выходят из тюрьмы. Переводятся в, в другую камеру и все. А оттуда уже в тюрьму уже. Да. Ты приехал во Франции с ломаной ногой, еще тебе идет костело, и тебя посадили в России, в Сочи и не, не лечили не посадили тебя переломом ноги посадили еще в камеру которая метр на полтора бетон холодно и у меня костыли были их забрали, так как в камере нельзя с ними находиться я там просидел на, мне, на, у меня нога должна быть выше сердца находиться, в лежащем состоянии я просидел там всю ночь после меня увезли на суд суд это был смешной даже мою маму не пустили на на суд я мне сказали что меня я вызвал подозрение у сотрудников полиции по адресу горького 60 что подозрительно что подозрительно что я в наркотическом состоянии но при этом я суде сказал, что эти сотрудники, которые писали рапорт, они были у меня на обыске дома, которые меня же привезли на Горького-60. А Горького-60 является центральным отделом полиции города Сочи. И судья не заметила этих фактов. В итоге приговорила к 10 суткам. И, и, и в конце концов, чтобы, потому что тебе обещали дать длительный срок сажать надолго и в один момент, чтобы ты тебе вынужден уехать из России чтобы и не посидеть в тюрьме и чтобы вылечиться да, я уже понимал, что меня рано или поздно посадят ну даже примерно понимал э, дату это у меня, у меня максимум оставалось полтора месяца ну потому что если как у нас, если определенные звания сотрудники полиции ФСБ занимаются тобой, следовательно, тебя посадят. Это вопрос времени. Поэтому я и бежал. Мне мама сама сказала, беги, они тебя, говорят, не оставят, они тебя посадят, а потом убьют. Да. Поэтому я и убежал. Потому что что надо делать, когда кругом бандитов, что полицейские... Это бандит, э, что делать, э, кроме бежать или сидеть э, в тюрьме? А выхода больше нет. Или, или сидеть в тюрьме, или бежать. Вот. Другого варианта нет. А это уже как, как сам человек выйдет. И, и сейчас ты, ты, я вижу, что стоит э, пикетчиком, который э, продолжает борьбу, чтобы избавиться от этих Конечно, конечно я буду продолжать и меня ничто не остановит это этот диктатор путин это настоящий диктатор он уничтожает собственный народ и я против этого и я буду бороться против таких как он меня ничто не остановит Но, расскажи нам ты приехал в франции уже три месяца как тебя встретились? Какие у условия жизни? Очень хорошо. Встретили меня... Как сказать? Ну, прекрасно. Люди помогли. Мишель, Мишель, который принял меня, я у него жил ну, примерно неделю. Очень добрые, порядочные люди. По -после, после я уже оказался здесь, <связывая> в Да. И здесь как? Т -т тебе привезли к врачу, как лечить твои ноги? Самое, что для меня это еще до сих пор непривычно. Я, получается, не гражданин Франции, я попал в больницу французскую, так здесь врачи улыбаются, мне все условия для лечения предоставили. В России это еще не знаю сколько, ну, большое количество денег надо заплатить, чтобы тебе только начали улыбаться. Что в России нет медицины, а здесь к людям относятся как к людям, а в России как к животным. И это, в этом виноват путинский режим. Если пенсионеры ходят по помойкам, еду собирают, это, ну, это самая богатая страна в самой богатой стране мира. Но это что-то не то. Если начинается война с братским народом Украины, по мне это вообще мы один, мы один народ. Потом убивают украинцев и гордятся, как они убивали украинцев. Но это же бардак. Посмотрите, что на Дальнем Востоке творится. Там китайцы все захватили. Но почему-то о величии русского народа молчат. А как убивать братьев, которые меньше по силе сил меньше обладают? Мы их убиваем и гордимся. Но это, это уже все, это сумасшествие. 5 э, мая, э, нормально, то 7 мая будет инаугурация э, Путина. Но 5 мая будет э, демонстрации э, -э, в России против Путина. Э, как ты будешь э, отмечать этот день, Бярицы? Ну, я, я тоже выйду на митинг. Бярицы, с вами же? Но... Мы сделаем митинг перед борцом. Путина дарится. Да, и да, будем да. требовать, что, что э, это эту имущество. Э, и который это, это дворец он будет передан э, народу э, России. что Пусть дети будут здесь отдираться. Э, потому что пока этот дворец он закрыт. Да, закрыт. Но всем здравомыслящим людям понятно, что это деньги украдены у русского народа что здесь имущество они имеют за границей. Посмотрите, все эти чиновники, которые кричат там о русском мире, о патриотизме, все их дети живут за границей, имеют гражданство других стран и здесь имеют имущество. Поэтому а имущество сворованное в России. И власти Европы должны на это внимание обратить, должны арестовать их не все имущество. И все должны знать, что это ворованные деньги, это нечестные люди, это, это просто бандиты и убийцы собственного народа. Я благодарю тебя. Я предлагаю, держи камеру и я буду давайте, говорить. Давайте, Будет. только не снимать просто людей, Конечно. чтобы не Если у тебя карман есть, чтобы положить этот зарядок Добрый день мои друзья Мы здесь в Биарице Рея Руси Со мной есть Вячеслав Кривоносенко Очень хороший человек И здесь благодаря ему моя жизнь Она здесь лучше потому что это настоящий друг. <laughs> Я познакомился с ним в Москве. Мы были вместе на, на прогулке, на некоторой демонстрации. И в том числе мы были перед судом, когда, когда судили Алексея Политиков, дали ему, дали, ему, дали ему два года uh, реальной, реальной, реальной тюрьмы. Я был Вячеславом там мы, У нас есть общие знакомые Это, например, Марк Гальперин <laughs> Это наш очень хороший друг Поэтому я очень рад, что Вячеслав у нас И тем более мы, будем, мы создаем уже команду, коллектив Чтобы бороться за свободу И конечно здесь нам очень больно когда мы видим, что э, честные люди обвиняют грязные дела, э, которые, э, которые создает сам ФСБ или э, гадкий центр Э. Но, конечно, все это, это под управлением бандита э, Путина. И беда в России она в том... Беда России, беда России она в том, что бандиты, бандиты управляют страной И бандиты они садят в э, тюрьмы э, честных людей И надо наконец поставить все, э, как полагается Это совсем наоборот Честные люди они должны быть на свободу не на свободу во Франции только, как США, и на свободу в России. Они должны иметь право сказать свое мнение, собираться и участвовать свои дела. И бандиты, как Путин, как Золотов, как Лавров, как Меведев и так далее, они должны сидят в тюрьме и надолго за такие преступления, которые они делают. Давай поближе, поближе чтобы не, не, как не видели раньше, чтобы не снимать в лесу, чтобы... Да. И euh, euh, мы видим сейчас, есть такой союз бандитов. Это Путин, который поддерживает Асада, Асад это бандит, это... это, это этот человек, euh, его клан уже с 1970 года, они у власти, дамасы euh, euh, Его отец совершил пушт, таким образом они взяли власть. И сейчас они остаются уже не, несколько десяток лет, они стоят у власти и посмотрите, до какой... Euh, до какого предела они привезли страну Уже Гражданская война уже убила 350 тысяч человек 350 тысяч человек потеряли свою жизнь потому что этот человек не хотел сделать нормальный вибор. это точно что Путин делает в России если Россия не становится демократической, будет такие ужас, ужасные войны, и будет такое количество жертв. Поэтому немедленно надо свернуть власть Путина. Я говорю немедленно, потому что он вел Россию тупик. Сейчас дальше, дальше ничего, кроме э, пол, э, проваль полностью, надо свернуть власть Путина и восстановить, восстановить наконец, демократическую власть. За это мы боремся, мы поддерживаем русских демократов в Франции и, как будет по первому сигналу, вернемся в россии чтобы завершить этого этого дело. я благодарю вас я я сниму сейчас видео я я посмотрю покажу район для на я покажу район здесь это отель и поле Православный рам, который стоит прямо против du Пале и Руди Руси. Который сейчас называется Правину, потому что на этом улице сегодня есть очень много русских. Я вам благодарю, мои друзья. Всего доброго, до свидания.